Приветствуем вас на канале Мое Дело ТВ. С появлением новых понятий, таких как ЕНП и ЕСН, каждый налогоплательщик задается вопросом, что же это значит для бизнеса, как на нем отразятся новые правила. Сегодня мы с моей коллегой по компании Мое Дело поможем разобраться во всех вопросах, связанных с этими понятиями. А начнем мы, конечно же, с вопроса, что из себя представляет единый налоговый платеж ЕНП, соответственно, и единый налоговый счет ЕНЭС. Если говорить простым языком, то единый налоговый платеж, ЕНП, это механизм уплаты налогов единой платежкой. Образно говоря, это корзина, где лежат деньги, за счет которых плательщик может погасить свои обязательства перед бюджетом. То есть ЕНП это способ уплаты, а не налог. Не новый режим налогообложения. Поэтому у него нет ставки, он не меняет правила расчета каждого конкретного налога или взноса. А единый налоговый счет, ЕНС, это не банковский счет. Это форма учета, в которой налоговые инспекции собирают данные о долге налогоплательщика перед бюджетом и о суммах, которые налогоплательщик перечисляет в бюджет для погашения этого самого долга. Налогоплательщикам не нужно предпринимать для открытия единого налогового счета каких-либо дополнительных действий. Единый налоговый счет ведется отдельно по каждому ИП и организации. Данные о состоянии единого налогового счета будут доступны в личном кабинете налогоплательщика. По своей сути, внедрение ЕНС и ЕНП упростит уплату налогов сборов и взносов с 2023 года. Зачисленные средства на единый налоговый счет налоговая самостоятельно распределит между умеющимися у вас обязательства. Хорошо, а кто, получается, может применять единый налоговый платеж, то есть пользоваться таким механизмом уплаты, и необходима ли подача какого-то уведомления для его применения? Сразу говорю, что ЕНП, он действует и сейчас. Только сейчас бизнес может участвовать по своему собственному желанию в этом пилотном проекте и перейти на оплату ЕНП. Пилотный проект действует с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года. Однако с 1 января 2023 года на ЕНП мы переводим всех ИП и организаций, независимо от применяемого режима налогообложения, вида деятельности, наличия или отсутствия сотрудников. То есть с 1 января 2023 года переход на ЕНП становится обязанностью, а не правом компании. Переход на ЕНП автоматический, никаких дополнительных удостоверений в налоговую инспекцию подавать не нужно. Хорошо. Евгения, давайте тогда еще разберем такой момент. Необходимо ли проведение сверки по расчетам с бюджетом до обязательного перехода на единый налоговый платеж? Проводить сверку с бюджетом не обязательно, однако мы все же рекомендуем ее провести. Инициировать ее нужно самостоятельно. Если имеется переплата, то ее можно зачесть или вернуть до 2023 года, если, конечно, налоговая инспекция успеет вынести решение о зачете или возврате переплаты. В противном случае налоговая инспекция сформирует начальное сальдо единого налогового счета на 1 января 2023 года. Хорошо, Евгения, какие платежи входят в единый налоговый платеж? То есть какие налоги мы можем, сборы, взносы, уплачивать в составе единого налогового платежа? Платить с помощью ЕНП можно большинство налогов, а именно налог на прибыль, в том числе налог на прибыль, который платит налоговый агент, НДФЛ, в том числе тот налог, который уплачивают все работодатели в качестве налогового агента, обязательные страховые взносы, кроме взносов на травматизм, НДС, в том числе НДС, который уплачивает налоговый агент, и с импортных сделок, налог на имущество организации физических лиц, земельные и транспортные налоги, акцизы, водный налог, налог на добычу полезных ископаемых, единые налоги при УСН, ЕСХН и новая система налогообложения АУСН. А также а, налог стоимость при применении патентной системы налогообложения, то есть стоимость патента. Также за счет ЕНП мы платим пени, штрафы и проценты по налогам, сборам и страховым взносам. Хорошо, а насколько мне известно, есть еще несколько видов платежей, для которых действует альтернативный способ оплаты. Что это за платежи такие? Да, вы правы. Действительно, для трех платежей введен альтернативный способ оплаты. То есть можно платить либо в составе ЕНП, либо отдельно его по выбору налогоплательщика. Каких э, налогов сборов это касается? НПД – налог на профессиональный доход, который платят самозанятые граждане. Сбор за пользованием объектов животного мира и сбор за пользование объектами водных биоресурсов. А какие платежи следует платить вне рамок единого налогового платежа? Самостоятельными платежами не на ЕНП перечисляется НДФЛ с выплат иностранцам, работающим по патенту. То есть это НДФЛ, который работодатель удерживает сотрудников, которые работают в России по патенту. А это госпошлина, в отношении которой суд не выдал исполнительный документ. Ну, Например, все госпошлины за регистрационные действия, которые мы платим самостоятельно, без какого-либо исполнительного документа от суда. И взносы на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, так называемые взносы на травматизм, которые сейчас мы платим до 15 числа месяца, следующего за текущим фонд социального страхования. А с 1 января 2023 года в связи с реорганизацией фондов а взносы на травматизм мы будем платить в социальный фонд России и платить их нужно будет также отдельным платежным поручением до 15 числа месяца, следующего за текущим. Хорошо. А инф как-то изменит налоговые обязательства бизнеса? Если платим единым платежом, то как соблюдать сроки соответственно? Порядок расчета налогов и периодичность их уплаты не меняется. Но, очень важно, меняется срок уплаты. Срок уплаты налогов взноса в большинстве случаев единый. 28 число месяца, следующего за соответствующим периодом, месяцем, кварталом, годом. То есть, например, и на ОСН со следующего года авансы будут платить также ежеквартально, но не до 25 числа, как это сейчас действует, а до 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. А налог по ОСН по итогу года необходимо будет заплатить до 28 апреля. Соответственно, авансы, как и прежде, будут платиться по квартально, но в новый срок. При этом нужно учесть, что не по всем налогам срок уплаты сдвинулся вперед, как по авансам по ОСН из нашего примера. По налогу на имущество, транспортному и земельному налогам срок сдвинули на 28 число, то есть назад. Сейчас годовой платеж мы платим до 1 марта, а после перехода на ЕНП срок сдвинется на 28 февраля. Страховые взносы за сотрудников нужно будет платить по-прежнему ежемесячно, но не до 15 числа месяца следующего за текущим, как это действует сейчас, а до 28 числа месяца следующего за текущим. Новый механизм не касается взносов на травматизм, как я уже ранее сказала, их по-прежнему нужно перечислять до 15 числа и отдельной платежкой. Но реквизиты в, этом платеж... в этой платежке будут новые так как э, фонд социального страхования реорганизуется и превращается в единый э, социальный фонд России. Хорошо, а в части НДФЛ тоже действуют новые правила уплаты? Да, на НДФЛ также распространяются новые правила оплаты ЕНП. Однако для данного вида налога есть еще дополнительные особенности. НДФЛ также нужно перечислять не позднее 28 числа. В этот срок необходимо заплатить налог, который налоговые агенты рассчитали и удержали за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца. Исключение декабрь-январь. Налог, удержанный за период с 23 по 31 декабря, нужно перечислить не позднее последнего рабочего дня календарного года а за период с 1 по 22 января не позднее 28 января и еще очень важный момент последний день месяца больше не является датой получения зарплаты таким образом ндфл мы будем удерживать как с окончательного как с выплаты окончательного расчета по заработной плате так и с аванса я напомню сейчас с авансом и ндфл не удерживаем и не уплачиваем вот с 2023 года этот порядок меняется. А НДФЛ необходимо будет удерживать и с аванса, и с заработной платы при, и при их выплате. Это значительно меняет правила работы с НДФЛ. А, кроме того, а, как рекомендация в связи с новыми правилами а, расчета удержания НДФЛ устанавливать оптимальные сроки выплаты зарплаты. В данном случае мы предлагаем в качестве оптимальных сроков выплаты заработной платы 25 число – это выплата аванса по зарплате, и 10 число – это выплата окончательного расчета по заработной плате. В данном случае соблюдается требование Трудового кодекса о периоде в 14 дней между авансом и окончательным расчетом по заработной плате, но при этом и аванс – и окончательный расчет по заработной плате по этим датам попадет в уплату по сроку не позднее 28 числа месяца следующего за текущим. Поэтому наша рекомендация установить с 1 января сроки выплаты заработной платы и аванса а 25 число месяца текущего. Это аванс по зарплате и 10 число месяца следующего за текущим выплата окончательного расчета по заработной плате. Данные сроки будут являться оптимальными. Оплатить необходимо именно восстановленную дату, 28 число, или можно, как и раньше, заплатить пораньше, соответственно? Платить можно, как и раньше. Главное, чтобы не позднее этой даты необходимая сумма средств была на едином налоговом счете. Хорошо. А плательщик единого налогового платежа может только сам в таком формате оплаты производить или, возможно, вариант с третьим лицом? Нет, не только он сам. Уплатить налог за налогоплательщика в качестве ЕНП может также и третье лицо, но это третье лицо впоследствии не вправе требовать возврата такого платежа. Например, супруга индивидуального предпринимателя вполне может заплатить за него налог или взносы, но если потом она по какой-то причине решит потребовать этот налог или взносы обратно, то такой механизм невозможен. Да, и мне отдельно хотелось бы добавить, кстати, здесь, что надо не забыть учесть этот платеж в бизнесе, потому что просто так, скажем так, средства от третьих лиц в учет компании там, или индивидуальный предприниматель поступать не могут, поэтому, да, обязательно предусмотреть в учете вариант формата, да, то есть за, в формате займа на это предоставил безвозмездной помощи или так далее. У нас а, бухгалтеры на аутсорсинге с этим а, знакомы всегда, могут подсказать а, легальный вариант, а, самый удобный для вас, намеченный налоговый вариант. Евгения, а как будут разноситься платежи, а, которые будут произведены в инспекцию в формате единого налогового платежа? Все расчеты для разнесения уплаченного вами единого налогового платежа будут производиться по данным предоставленной вами о налоговой отчетности, в том числе уточненной. Уведомления о рассчитанных суммах, о них мы поговорим немножко позднее. Решение ФНС об отсрочке или рассрочке, о привлечении или отказе привлечения к ответственности судебных актов. О том, как именно распределили ваши деньги, можно будет увидеть в личном кабинете налогоплательщика или запросить сверку в ФНС. А как обстоят дела с начислением пени? Они будут считаться по-прежнему, либо есть какие-то изменения? Вы правы, изменения есть. И будет выражено это изменение в ставках пени для граждан и организаций. Для граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, пени рассчитывается, исходя из 1,03 ключевой ставки ЦБРФ. Для организации могут быть две ставки пени трехсотая и 1,150, в зависимости от того, как долго сохраняется отрицательная сальда на едином налоговом счете или имеется недоимка. Временные правила ограничения применения повышенной ставки пени для организации на период по 31 декабря 2023 года сохранены. А каким будет новый срок подачи отчетности? Для сдачи отчетности по общему правилу предусмотрен также единый срок – 25 число месяца, следующего за отчетным периодом. Хорошо. А в связи с внедрением единого налогового платежа предусмотрена ли какая-то дополнительная отчетность? Это вот как раз те самые уведомления, о которых мы проговорили ранее. Да, действительно, дополнительная документация в связи с введением ЕНП предусмотрена. Правда, это не совсем учет, отчетность, это уведомление об исчисленных суммах налогов. Его подача необходима, если налог или авансовый платеж уплачивается до подачи отчетности или отчетности вообще нет. Например, это относится к ежемесячным платежам по НДФЛ и страховым взносам, авансовым платежам по налогу на имущество, ЕСХН и единому налогу по УСН. То есть НДФЛ и взносы мы выплачиваем ежемесячно, а не позднее 28 числа. При этом отчетность по НДФЛ и взносам, отчеты 6 НДФЛ и отчеты РСВ мы подаем только в конце квартала. Поэтому для того, чтобы ежемесячно налоговая понимала, что же мы платим в составе единого налогового платежа, мы должны подавать в налоговую инспекцию специальные уведомления. Срок подачи такого уведомления не позднее 25 числа месяца, в котором установлен срок уплаты. То есть, получается, уведомление мы должны подавать заранее, до срока уплаты налогов. В отношении НДФЛ удержанного за период с 23 декабря по 31 декабря уведомление предоставляется не позднее последнего рабочего дня года. «Пока налоговая не получила уведомление об исчисленных налогах, налог не считается уплаченным, и естественно начисляются пени. «Пока налоговая не получила уведомление, она не понимает, что именно вы заплатили, ведь вы перечислили платеж на единый КБК. Когда вы подаете уведомление, налоговая уже начинает понимать, что же вы заплатили в составе единого налогового платежа». Однако, если уведомление подается позже срока его сдачи, но до срока оплаты, то опоздание с подачей не приводит к возникновению недоимки. Что это значит? Это значит, что если вы не подали уведомление до 25 числа, но подали его одновременно с уплатой налога или взноса 28 числа, то возникновения недоимки не будет. А вот что касается ответственности за неподачу такого уведомления, то каких-то специальных норм о штрафе в налоговом кодексе не предусмотрено. По своей сути, не сдача уведомления может подвести под пункт 1 статьи 126 Налогового кодекса. Непредоставление вот установленный срок документов, предусмотренных налоговым кодексом. Штраф за такое нарушение составляет 200 рублей. Но вот будет ли применима именно эта статья, пока не ясно. Официальная позиция по этому вопросу на текущий момент не выражена. Но даже если и будет применена эта статья, по ней достаточно невысокий штраф, то 200 рублей в месяц за квартал мы будем уже говорить о 600 рублей. То есть... Как мы понимаем, увеличивается нагрузка для бизнеса. К примеру, на ОСН теперь необходимо, помимо квартальных авансов, нужно будет подавать специальное уведомление с рассчитанными суммами авансов. То есть если раньше мы говорим про индивидуального предпринимателя без сотрудника, который ежеквартально платил авансы по ОСН и страховые взносы, и в конце года... Один раз отправлял по почте декларацию в налоговую инспекцию без использования каких-либо учетных систем. То есть сейчас мы говорим о том, что помимо декларации теперь ему нужно будет как минимум ежеквартально подавать в налоговую инспекцию вот эти специальные уведомления. Если же мы с вами будем говорить о индивидуальном предпринимателе с сотрудниками, то все становится еще сложнее, потому что эти уведомления в налоговую инспекцию нужно будет подавать не ежеквартально, а ежемесячно, потому что уплачиваются взносы и НДФЛ, и, соответственно, это требует ежемесячной подачи уведомлений не позднее 25 числа. Поэтому мы и констатируем факт о том, что нагрузка на бизнес в данном случае в связи с предоставлением такой новой формы а, отчетности выросла. Хорошо. А какие сведения нужно включать в данное уведомление? Уведомления нужно будет указывать те реквизиты, которые раньше были в платежных поручениях. В частности, ИНН, КПП, КБК, КТМО, а также сумму налога и срок его уплаты. То есть от сложности подбора этих данных в итоге уйти не получится. И Если ранее мы обсудили, что при уплате теперь нет 100 500 КБК и КТМО, и все мы платим в составе всего лишь одной платежки, то тут они появляются вновь уведомления о суммах исчисленных налогов. Поэтому говорить о том, что ЕНП сделает жизнь бизнеса проще, к сожалению, пока не приходится. Хорошо, а как обстоят дела с формой такого уведомления? Она уже утверждена? Да, она утверждена. А возможно ли будет изменять, уточнять данные поданного уведомления? Да, по аналогии с декларацией, по уведомлению можно будет подавать уточненные формы. Делать это можно до факта подачи декларации по данному налогу. А если сумма в уведомлении и декларации будет отличаться, то корректной будет считать сумму в декларации. Это важно учесть и проследить, чтобы разницы не было, иначе ваши ожидания по расчетам с бюджетом могут не сойтись с реальностью. Хорошо. А как будет обстоять дело с переплатой? Ее можно вернуть а, по прежним правилам или же есть какие-то наведения по этой части? Возврат переплаты будет по новым правилам. Во-первых, после перехода на ЕНП невозможно будет одновременно иметь переплату по одному налогу и недоимку по другому, как это возможно сейчас. Теперь остаток по единому налоговому платежу на едином налоговом счете. Это разница между всеми недоимками и переплатами конкретного налогоплательщика. Поэтому, уже в переводе на ЕНП, все недоимки будут закрыты имеющимися суммами переплаты. Сальдо на едином налоговом счете будет единое. То есть это будет либо положительное сальдо, наличие какой-либо переплаты, либо это будет отрицательное сальдо, наличие недоимки. Меняется порядок и сроки возврата. Хотя здесь нововведение, на мой взгляд, позитивное для бизнеса, поскольку возврат будет более простым. Ждать решения месяц, как это было раньше, не придется. Чтобы вернуть переплату с единого налогового счета на свой расчетный счет, нужно будет написать заявление. А налоговая должна отправить в казначейство поручение на возврат не позднее следующего дня. Это же касается и разблокировки счета. А как будут обстоять дела по поводу зачета переплаты? В части зачета переплаты есть новость, при этом одна одновременно и плохая, и хорошая. Дело в том, что зачет остается как и прежний, и по заявлению можно будет зачесть переплату в счет будущих платежей по определенному налогу. Но за этим налогом переплата будет числиться только до нового срока уплаты, и не будет с него списано при условии, что на ЕНС будет достаточно средств для погашения текущих налоговых обязательств и недоимок. Если же на ЕНС денег недостаточно, то неважно, писали вы заявление на зачет переплаты в счет конкретного налога или нет. Поэтому еще раз повторюсь, важно следить за остатком единого налогового счета для того, чтобы подача заявления не была для вас пустой тратой времени в случае, если действительно хотите определить, что и куда зачтется. В противном случае это будет решать налоговая инспекция. Хорошо, а тогда еще один интересный вопрос. Как будет списываться недоимка, но смотрение инспектора или в каком-то установленном порядке соответственно? Да, тут установлен целый порядок. Прежде всего скажу, что недоимка образуется при отрицательном сальдом единого налогового счета, то есть когда денег на счете не хватает для погашения всех платежей в бюджет. В такой ситуации имеющиеся деньги налоговики распределят в следующем порядке. Сначала гасится недоимка, затем текущие платежи, после пени, далее проценты и в конечном итоге гасятся штрафы. При этом внутри каждой группы сначала будут погашать долги с самой равной даты возникновения. Если денег не хватает на платежи с одинаковой датой, налоговики распределят деньги по ним пропорционально. На остаток суммы по недоимке из налоговой инспекции пришлют требования как и ранее. Если вы его проигнорируете и не заплатите, то налоговая вынесет решение о взыскании долга и направит ваш банк поручение на списание долга. Такие решения будут размещать в отдельном реестре. То есть, как и ранее, действует порядок, когда налоговая инспекция присылает инкасса. А, то есть распределяет средства на счете налоговой инспекции по установленному регламенту и порядку списания. Следить за этим можно в личном кабинете на сайте ФНС. При этом влиять на порядок распределения средств можно, но всегда следует помнить и следить за остатком на едином налоговом счете. Хорошо. Есть вопрос еще по части ОСН. В каком размере налоговая будет списывать сумму этого налога с единого налогового счета? В полной сумме к уплате, либо же за минусом учета уплаченных взносов, или же как-то иначе? Вопрос вполне логичный, ведь на момент уплаты авансов по ОСН у налоговой не будет декларации и вроде как не ясно, что указывать в уведомлении на перечисление – полную сумму к уплате или уменьшенную на взнос. Но на самом деле этот момент уже разрешен, а именно платится налог в составе ЕНП за минусом взноса и в уведомлении необходимо указать исчисленную сумму также за минусом взноса. Однако тут добавляется дополнительный контроль за правильной уплатой взносов. Уплаченные они должны быть своевременно. Перед перечислением взносов надо будет подать в налоговое уведомление об их перечислении с указанием КБК, чтобы налоговая списала их в нужном направлении. И убедиться, что на этот момент долгов за вами никаких нет. Иначе внесенная сумма для взносов может быть списана в счет других обязательств. И тем самым взносы будут уплачены не полностью, а соответственно в уменьшении ОСН по факту пойдут в меньшей сумме. А в этом случае в уплаченной сумме аванса по ОСН может возникнуть пение. И повторюсь, не забываем на момент уплаты аванса подать уведомление с указанием суммы к уже за минусом взноса. Хорошо, а какие рекомендации будут относительно перехода на НП и дальнейшего введения деятельности после такого перехода? Первая из рекомендаций – это, конечно, подготовиться к переходу на единый налоговый платеж, а именно заранее провести все сверки с бюджетом, получить точную картину всех недоимок и переплат произвести их возврат и, зачат, и зачет согласно текущим правилам. Вторая рекомендация – с осторожностью подавайте уточненные расчеты. При сдаче уточненной отчетности за 2022 год нужно внимательно проверить, чтобы было уплачено ранее, что будет заявлено в уведомлениях о перечисленных суммах. И погасить них в том числе и по пене, до факта обнаружения ее налогов. Важно учесть, что если после 1 января 2023 года будет сдана декларация, в том числе уточненная, где будет увеличена сумма налогом со сроком уплаты до конца 2022 года, будут начислены пения. Порядок расчета будет зависеть от сальдо единого налогового счета на 1 января 2023 года. Третья рекомендация – внимательно вести и контролировать исполнение требований об уплате задолженности, решения о взыскании, заявлении на зачет и возврат переплаты. Требования об уплате задолженности, решения о взыскании, решения о приостановлении операций по счетам, которые налоговики направят после 1 января 2023 года, автоматически отменяют требования и решения, направленные до 31 декабря 2022 года. Если по заявлениям о зачете или возврате переплаты, поданным в 2022 году, ФНС не успела принять решение до конца года, то с 1 января 2023 года их рассматривать уже не будут. Поэтому это нужно сделать заранее, то есть уже сейчас. Четвертая рекомендация – внимательно следить за поданными уведомлениями о перечисленных суммах, а именно соблюдать сроки их подачи, подавать уточнения по таким уведомлениям, если уведомления требуют корректировки всегда проверять остаток средств на едином налоговом счете и распределение на нем сумм согласно уведомлениям, так как ситуацию может менять наличие задолженности. И пятая рекомендация – подавать заявление на зачет или возврат переплаты только после проверки распределенных сумм с ЕНС и после сроков уплаты налогов. В случае несогласия с долгом нужно провести сверку с налоговой для устранения причин при их наличии, повлиявших на наличие задолженности. Все способы разрешения спорных начислений, имеющиеся сейчас, остаются доступны. Дополнительно появляется возможность отслеживания своих расчетов с бюджетом в оперативном режиме. Подытоживая, хочу сказать, что введение ЕНП и ЕНС по факту значительно усложняет работу бизнеса, по крайней мере на первом этапе его внедрения. На текущий момент мы увидим только верхушку айсберга по тем моментам, которые уже утверждены. Для клиентов аутсорсинга мы выработали максимально безболезненную процедуру перехода на новый режим уплаты налогов. По всем клиентам мы в обязательном порядке до конца года проводим сверху расчетов с бюджетом. Несем изменения в учетную политику. Со следующего года уведомления об исчисленных налогах мы будем подавать по электронном виде ФНС, а также, как и прежде, мы полностью контролируем процесс расчета и оплаты налогов и многое другое. Как мы видим, в связи с переходом действительно появляется достаточно много новых моментов по части сроков, состава отчетности, а также других обязательств, которые нужно обязательно учесть любому бизнесу. И тут, конечно же, желательно иметь крепкое плечо бухгалтера, так как потоки текущих изменений законодательства и тех проблем, которые бизнесу надо решать оперативно с учетом текущей экономической ситуации, заниматься еще и вопросами налогообложения, а также подачей отчетности попросту некогда. Компания «Мое дело» всегда готова прийти вам на помощь, поддержать ваш бизнес, как в рамках разовых услуг, так и полного введения бухгалтерского учета на аутсорсинге. А чтобы быть в курсе всех важных новостей и актуальных тем, подписывайтесь на наш YouTube канал на наш непосредственный проект, задавайте вопросы под видео, мы обязательно дадим обратную связь на них. Также отдельно хотелось бы отметить, что у нас есть отдельный телеграм канал где мы также выкладываем... В будние дни ежедневно все текущие новости и законодательства и практически материалы на разные моменты. А плюс ко всему к этому хотелось бы отметить, что наше видео текущее – это одно из серий а, вебинаров, которые мы проводим на тему изменения законодательства. Ранее мы уже смотрели тему объединения Пенсионного фонда Российской Федерации и Социального фонда России в один и единый фонд социальный, социальный фонд России. Соответственно, А если хотите ознакомиться с данной темой, вы можете посмотреть те ролики, которые были выложены у нас раньше. В дальнейшем у нас будет еще отдельный ролик на тему а, важных а, моментов для работодателя, таких, скажем так, горячих новостей, а, которые нужно будет учесть и принять к а, учету со следующего года. Поэтому следите, пожалуйста, за нашими выпусками. До новых встреч удачного ведения бизнеса.